Одноклубники, всех приветствуем! На отправке у нас очередная железная собака На этот раз шириной гусеницы 600 мм И длиной базы 1,70 м Буксировщик версии Long Представлен с двигателем Zonction версии GB460 На ручном запуске По желанию нашего одноклубника был установлен реверс-редуктор Фару мы ему поставили 72 Вт. Фара мощная, яркая катушка на освещение 9 ампер подвеску он выбрал катковую мягкую независимую дополнительно установлен поддерживающий ролик чтобы убрать колебания гусеницы передачи переключается на руле мотобуксировщика на рулевой колонке также были выполнены ручки с подогревом и на будущее данному одноклубнику Евгению сделали фишку под модуль толкач так как в дальнейшем он рассматривает передвижение на модуле у Евгения это вторая наша, наша собака первая у него была 500 полтора 1,5 метровая база Евгений покатался год на ней и понял что хочет что-то большее пришел к выводу что заказывает метр семьдесят заказ мы ему выполнили заказ отправляется в Ленинградскую область Город Новая Ладога. Наши собаки уже бегают по той земле. И скоро будете уже встречаться на льду ваших регионов. А вам всем спасибо за просмотр. Ждем от вас заказы, необходимые комплектации. Обращайтесь в личное сообщение нашего сообщества. Мотобуксировщики Железная Собака Клаб. В социальной сети ВКонтакте Мы вам рассчитаем Подберем нужную собачку Торопитесь До твердой воды осталось совсем немного Всем пока